Разберем с вами еще один вид резинки. Ложную резинку. Я ее еще называю ленивая резинка. На самом деле это совсем не резинка, это имитация. Но она используется в основном для подгибов. Чтобы набрать эту резинку, если мы начинаем с этой ложной резинки, можно убрать лишние иглы в заднее нерабочее положение и просто обвитием набираем нужное количество петель. Еще такой нюанс. Если мы будем набирать наши петли подправляя иголочку под платины заправляя нитку под платины тогда у нас будет очень рыхлый край если мы будем набирать обвитием просто по иголкам видите нитка идет на иголках не заходя под платины у нас будет более плотный край смотря что нужно набрали нужное количество петель Проверили язычки и вяжем. Кстати, для такой резинки плотность надо выбирать немножко поплотнее, чем основное вязание. Если я вяжу в основном на шестой плотности вот этой нитью, то сейчас я возьму пятую, если не четвертую. Надо посмотреть. Иначе будет очень рыхло и некрасиво. Вот таким вот образом мы будем вязать нужное количество Рядов. Видите, достаточно рыхлый. даже можно не, пя... не пятую, а четвертую. Сейчас Естественно, перед вязанием изделия делается образец, на котором вы отрабатываете плотность. Еще такой нюанс, вот даже два через один выглядит очень рыхло и жидко. Ложную резинку лучше делать не так часто, один на один вообще недопустимо. Это будет просто кружево, кружево какое-то, а не вязание, поэтому лучше делать... Если и с плотной вязкой, то 2 через 1, а так даже 3 через 1, 3 к 1, 4 к 1, там как, как посмотрите. В основном такие резинки применяются именно для подгибов в носках, планках. Но есть еще вариант использования. Если мы... Вот я привязала немножко. Так, но это касается... Тех вариантов, когда мы начинаем вязать сложные резинки, если мы провязали немножко и должны продолжать вязание обычным образом, просто ставим в работу все иголки и вяжем наше изделие. Если же мы должны, если же мне нужно Сделать ложную резинку в середине полотна. Вот я вязала, вязала, вязала какое-то изделие. Просто ставлю, нужно мне порядке эти иглы. Выделяю, чтобы не запутаться. И перевешиваю петли на соседние иголки. Смотрите, перевешиваете в одном направлении. Видите, я все пересаживаю на левую иглу. Это может быть и не очень будет заметно, но при ближайшем рассмотрении вот этот разнобой право-лево может быть заметен. Это ни не, не к чему. Делайте всегда все в одном направлении. Заправляем под платинки. Наши петли, которые мы сняли, иглы остаются в заднем нерабочем положении. Здесь у меня пропущенные иголки, на которых и будет вывязываться, собственно, моя ложная резинка. И дальше вяжем эту резинку. Вот я связала, сейчас еще пару рядочков, связала эту резинку. А предположим, мне нужна резинка, вот здесь вот как раз я вывязываю, например, на талии, вот видите, тоже вариант. Я вам показывала, как, как вязать настоящую резинку с, с веревочкой, с ниткой. Сейчас я покажу, как сделать сложной резинкой. Если мне нужно очень сузить полотно, нужно сделать очень плотную резинку. Я связала ложную. И я просто вот подниму это полотно. Возьмите протяжку даже не из того места, где вы убрали иголки, а раньше, из предыдущей. Вот и хорошо видно, чтобы не было большой дырочки. Дырочка будет, она будет маленькая. Если вы возьмете со следующей протяжки, провяжете, будет уже достаточно ощутимая дырочка. Мы берем предыдущую протяжку и проднимаем их. Получается у меня очень плотная дорожка, потому что протяжки коротенькие, они не дают возможности делать большую петлю и стягивают все вязание. У меня получается очень плотная резинка. Это тоже вариант для для тех же носков, если нужно стянуть Вязание получается очень маленькие петельки, с ними надо осторожно, но видите, резинка очень плотная. Все. Вот такое использование ложной резинки может быть. Она превращается в настоящую резинку. Вот чтобы сделать подгибку например для носков носки мы вяжем вот сделали себе ложную резинку и вот эти вот протяжки иголкой наши одеваем просто на стоящие иголки впереди все вот протяжки одеваем можно конечно выдвинуть и заднего положения иголки и надеть на них протяжки а можно этого и не делать ничего страшного вот мы одели протяжки хорошо видны вот они все петельки наши просто одеваем до конца ставим в рабочее положение все иглы и вяжем дальше наше изделие это все очень быстро делается главное боковые не забыть Вот. сюда все ставим в рабочее положение все наши иглы заправляем их под платинки вязания и вяжем дальше наши изделия подгибка сделана очень просто Она получается такими ажурчиками. Если мы не хотим вот эти вот дырочки, значит мы одеваем, выдвигаем иголки заранее и одеваем протяжки на них тоже. Тогда ажуров не будет. Вот наша ложная резинка для носка готова. Подгибка.